Спасибо. мне говорить да конечно да еще раз добрый вечер кто присоединился я из узбекистана меня зовут дельфу захон хаджи акпаровна коротко диля. Я работаю логопедом-дефектологом, нейропсихологом в сфере развития речи детей и функциональной диагностики, мозговой диагностики. Это очень важно, потому что у деток э, колеблются разные диагнозы, когда очень на комиссии э, с трудностью стоят диагнозы э, аутизм и ЗПРР, задержка психоречевого развития. Иногда путают они эти диагнозы, насчет этого мы уже разбираемся, более тщательно э, диагностируем деток. Э, очистив кишечник, потому что проблема все из-за кишечника, э, это запоры, различные лямбли, лямблезные э, свойства, они все, все тормозируют. И есть такие случаи, если очаг, э, так скажем, как же правильно сказать, очаг, Судорожный очаг. Судорог, э, если очаг судорог, этот ребенок тоже затормаживается, и в, ред... в таких случаях э, иногда ставят э, диагноз аутизм. Прочистив э, кишечник, дав питание мозгу, выясняется через три месяца, что этот ребенок абсолютно можно вывести этого ребенка из состояния ЗПР из задержки психо-психического развития, понимаете? И вот когда мне на помощь уже пришла программа Detox Чай и Асати» вместе с «Нутробурстом» сначала, а потом «Нутробурст плюс», у нас пошли результаты по дозе маленькой дозе, пока мы знакомили детишек, чтобы у них побочных действий не было, а от них никогда нет побочных действий, лишь бы они переносили этот продукт, как бы, ну, не вырвали, что ли, вот так. А так нет побочных действий. У деток на… после двух недель у деток стали, шли результаты, улучшилась всякий кишечник и… В общем, у них стали появляться результаты. А есть еще от давления, Мучилась женщина от давления, У нее тоже были результаты после чая и ассети. И резолюшн. Вот. Сильно помогает резолюшн уменьшиться в объемах. И мне самой придал силу с утра. Вот нутробурс пью с энергией. Кофе я вчера прям... Как Александр, вы сказали, у меня прям появились крылья, по-моему, я летала. Я не устала ни в горах, мне 45 лет, и знаете, день ото дня, вот уже э, через три месяца, у меня уже сияет кожа, как будто все просят крем, а нету морщин, потому что все равно идем к 50 годам, поэтому спрашивают, где мои морщинки, я говорю... Это очищение изнутри, я так считаю. Я не болею, перестала болеть. В аптечке только градусник, ну, на случай такое есть какой-то буклинчик. А так, вот как отзывались, и дети мои уже не болеют. Поэтому я уже, я верю полностью в этот продукт. И дай бог, что дальше тоже вот так честно производители выпускали продукцию. Огромное спасибо.